были два, как у тебя первый. Здесь недалеко была крепость старинная. Там персик! Опа, ножик, блин, нифига себе! Прям каждый сигнал будоражит. Красавица! Его отдельно положить. Вот это древность. <связь> Монет. На, что? На. Все сразу согрелись. Ауа. Лошадка капони. От сабли? Да. Он острый до сих пор. -хо -хо. Вот это да. Как специально? Вообще состояние, вообще идеальнейший. Острый, до сих пор острый. Никто ключик не терял из вас? Сколько по цене этот? Дошка-то. Свои встроенные два динамика. Мне Я этот знаю, душ понравился. Это весовая гирька. Вот Я... как надо Я его, кстати, даже в руки не брал, ты первое взял. Такая вот гирька тоже интересная Царский времен. Пулы медные татарские. Вот эта Николашка даже раскатилась. Да. Она вторая копейки. Ну наки пожалуйста. Римский нак. Скифы. Вот это. Вот это скажи. А вот этот Ардымский нак. Упасной. тут что у нас интересное ну, так, башмака накладка да? Все, ну, наш коп сегодня с первого сигнала начался вот с этой удивительной находки подкова времен тоже этих же да? орды времен орды для кого подковать для мола, да, ослики Такие вот от телеги большие, огромные гвозди. Такой интересный тоже ножичек времен Орды.